Друзья, привет! С вами на связи Мила Колокова. и сегодня мы с вами поговорим о 9 принципах финансовой грамотности. Но прежде чем я вам расскажу об этих принципах, кстати говоря, это не какие-то книжные данные, а это именно мой опыт, то есть то, что я через себя пропускаю, то, чем я руководствуюсь каждый день, я вам напоминаю, что у меня есть бесплатный финансовый планер, который вы можете скачать, пользоваться им каждый день. Это уникальный инструмент, который позволяет спланировать ваш бюджет который позволяет вам совершенно точно знать когда и какую вещь вы сможете себе позволить купить этот планер позволит вам контролировать ваши расходы и увеличивать доход сделайте это прямо сейчас переходите по активной ссылке под этим видео и скачивайте планер для себя Первый принцип финансовой грамотности – считай свои доходы и расходы. Если ты не знаешь, сколько конкретно ты зарабатываешь, если не знаешь, сколько ты тратишь, тебе будет очень сложно понять, вообще живешь ты в плюс, в ноль или в минус. Поэтому первый шаг – это научись считать свои расходы. Просто записывай все, что ты потратил каждый день. Это можно делать в таблице Excel, это можно делать в каком-то из приложений, это можно делать на листочке бумаги, так как тебе удобно. Также считай свои доходы то есть все все все поступления если у тебя доход не нормированный если ты получаешь деньги за какие-то сделки за консультации за оказанные услуги то считай каждый приход своих денег и уже следующим шагом тебе будет проще оптимизировать свои расходы и увеличивать свои доходы зная точку а исходную точку а тебе будет гораздо проще поставить цель и прийти в точку б это был первый принцип Принцип номер два. О деньгах как о покойниках. Либо хорошо, либо никак. Почему именно так? На самом деле в нас сидит очень много установок, всевозможных э, запретов и не очень верных представлений о деньгах, которые диктованы нашим обществом, окружением, родителями, бабушками, дедушками, школой, когда нам говорят не зарабатывал и нечего и начинать, и нежели богатый, куда ты вообще суешься и так далее. И вот эти все установки, действительно, как бы это смешно ни звучало, но они сидят в нас, и мы ими руководствуемся в нашей повседневной жизни. Мы принимаем решения, исходя из того, как мы говорим. То есть мы говорим, а у меня нет денег, даже не заходя в какой-то магазин, даже не открывая для себя эту возможность. Мы не планируем путешествия, потому что, о а что планировать, все равно денег нет. Мы не думаем о том, куда бы мы хотели переехать, или какой автомобиль себе купить, потому что зачем Просто так думать, вот будут деньги, мы об этом и подумаем. Это все наши внутренние убеждения. Поэтому последите за своим лексиконом. Уберите из своего словаря такие выражения, как нету денег, деньги это зло и так далее. То есть все возможные фразы, все возможные обороты, касающиеся негативного отношения к деньгам, постарайтесь исключить. Третий принцип если берете в долг то долги должны быть только полезными только хорошими в чем отличие хороших долгов от плохих я уже в своих предыдущих видео говорила о том что э, есть два типа э, кредитов два типа обязательств первый тип это плохие долги то есть те долги которые мы берем для себя например мы Покупаем телевизор, берем потреб кредит, мы покупаем квартировую ипотеку для того, чтобы в ней жить. Это все плохие долги, потому что мы покупаем на них то, что нам в итоге не приносит денег. Мы покупаем квартиру, которая денег нам не дает, мы покупаем машину, которая тоже денег нам не дает, а наоборот высасывает из нашего бюджета все больше и больше денег. Есть... Хорошие долги. Что такое хороший долг? Хороший долг это когда ты берешь кредит, берешь ипотеку или потреб кредит с целью э, сделать новый источник дохода, сформировать новый источник дохода. То есть, например, я покупаю квартиру в ипотеку, плачу по ипотеке 40 тысяч рублей в месяц и эта квартира приносит мне 50 тысяч рублей. То есть она окупает саму себя и еще плюс 10 тысяч рублей. В данном случае это хороший кредит и э, это полезный долг. Все неполезные долги постарайтесь исключить из своей жизни и больше никогда в них не залезать. Я тоже об этом много говорила в других своих видео. Четвертый принцип финансовой грамотности. Единственный источник дохода – это очень опасно. О чем здесь речь? Когда нас с детства учат, что ты должен быть хорошим в чем-то одном, иди, найди себе профессию и реализуйся именно в ней, то здесь есть ловушка. Ловушка заключается в том, что мы становимся заложником этого единственного источника дохода. Мы начинаем работать, мы вкладываем все усилия, все свое время, но вдруг приходит момент, нас сокращают, или по состоянию здоровья мы не можем работать, или мы уходим в декрет, находимся без источников для существования. Это очень опасно. То же самое, если у вас есть один бизнес. Вы понимаете, что если вы активны, если у вас есть силы, желания, энергия, способности возможности, вы развиваетесь, если вдруг что-то происходит по зависящим от вас обстоятельствам или нет, то вы остаетесь на улице, и в итоге вы становитесь заложником своего бизнеса. Поэтому очень хорошо, если у вас есть несколько источников дохода, очень хорошо, если вы создаете параллельно их сразу несколько, это не значит, что нужно иметь несколько видов бизнеса, у нас все-таки время нашей жизни оно конечно, наши ресурсы тоже конечно, это очень тяжело, и никто не говорит о том, чтобы все свое свободное время проводить зарабатывание денег. Речь о том, чтобы изначально вы нашли возможность создать несколько источников дохода. В моем случае это несколько видов бизнеса. У меня есть э, изданные книги, курсы, есть пассивные источники дохода инвестирования. Это то, что мне позволяет чувствовать себя максимально спокойно и уверенно, потому что у меня есть несколько источников дохода. И если с одним из них что-то произойдет, то особо сильно качество моей жизни не пострадает. Пятый принцип финансовой грамотности. Откладывай минимум. 10 процентов от всех своих доходов очень вредно жить на 100 процентов от своих денег потому что сколько бы ты ни зарабатывал увеличивая свои доходы твои расходы тоже будут расти это просто привычка поэтому научитесь жить хотя бы на 90 процентов от своих доходов если вы зарабатываете 100 тысяч рублей забудьте об этой цифре, представьте что вы зарабатываете 90 тысяч а 10 тысяч каждый месяц откладываете Зачем откладывать эти 10% это первый шаг к формированию вашего капитала, то есть денег, которые будут впоследствии давать новые деньги. Но если вы даже не можете отложить 10% от вашего дохода, если для вас это очень сильно критично, и вы не представляете, как свести концы с концами, то здесь нужно работать в двух областях. С одной стороны, это уменьшать свои расходы, пересмотреть, куда вы тратите. С другой стороны, это увеличивать доходы. Это то, что подстегнет вас создавать все новые и новые источники, потому что вам не будет хватать денег. Со временем научитесь себя жить на 80 процентов от доходов на 70 процентов на 60 и так далее это будет очень хорошим стимулом и мотиватором для того чтобы увеличивать свои доходы как вы это будете делать найдите варианты сейчас очень много возможностей и по вашей специальности и получить новую работу и получить новую профессию все это сейчас возможно доступно и много возможностей зарабатывать через интернет поищите погуглите поучитесь и не бойтесь пробовать себя в новых вариантах, в новых ипостасиях. Шестой принцип финансовой грамотности. Чем больше отдаешь, тем больше получаешь. Это касается инвестиций в себя, в свое здоровье, в свое образование. Чем больше ты изначально вложишь в себя, тем больше тебе потом будет отдаваться. Когда мне спрашивают, Мила, а на кого ты училась, в какой институт пойти, чтобы тоже владеть финансовым образованием, финансовой грамотностью, я говорю, что это не опыт институтский, это жизненный опыт прежде всего. Это опыт научиться разговаривать, записывать видео научиться вести вебинары, тренинги, конференции, это все мой жизненный опыт. Это те вложения, которые я сделала в себя еще давным-давно, когда мне было 17 лет. Я пробовала себя в разных работах, в разных специальностях, не стеснялась, перебарывала свой страх, раздвигала свои личные границы. И на мой взгляд, только это явилось залогом успеха. Часто повторяющиеся действия, которые я делаю изо дня в день, это то, что дает мне силы, мне уверенность и то, что помогает мне развиваться дальше. Поэтому вкладывайте в себя, отдавайте, делитесь. Чем больше вы бесплатно, открыто или за небольшую плату отдаете людям, тем больше вам потом вернется. Вы знаете, я веду этот канал, он у меня совершенно не коммерческий, а полностью для того, чтобы повысить финансовое образование людей, полностью для того, чтобы как можно больше людей вдохнуло новую жизнь. И я считаю, что вот это моя отдача, это моя миссия. Практикуйте изобилие в помощи людям, в отдаче, в передаче мыслей, энергии, в какой-то человеческой поддержке поддержки, и вам это обязательно вернется. Седьмой принцип – не давай в долг. Сколько раз, я думаю, что и вы обжигались, и ваши друзья, знакомые, родственники, когда Стараешься помочь ближнему, из благих побуждений идешь ему навстречу, протягиваешь руку помощи, а в итоге получается все наоборот. Вместо того, чтобы помочь, ты только вредишь. Вредишь ему, показывая, что он сам не способен справиться со своей ситуацией, давая ему этот костыль. Вредишь себе, потому что автоматически ты получаешь себе врага, хотя раньше это мог бы быть твоим приятелем или родственником, хорошим, с добрыми отношениями, но происходит обратная ситуация, потому что очень часто люди не отдают, они не считают нужным отдавать те деньги, которые вы им дали взаймы. Более того, они ссылаются на какие-то невероятные обстоятельства, которые у них есть в жизни, которые никак, никаким образом не позволяют им вернуть эти долги. Поэтому запомните главное правило. Я всегда говорю так, что у меня нет свободных денег. Если меня люди просят о помощи, я говорю, у меня нет свободных денег, но я тебя могу научить, как это делать. Показываю какую-то книгу, вебинар, семинар, тренинг, все что угодно, чтобы человек получил удочку и чтобы он мог сам поймать рыбку, вместо того, чтобы дать ему рыбку. Восьмой принцип финансовой грамотности. Работа должна быть в удовольствии. Казалось бы, какая связь? Оказывается, очень-очень большая. Потому что если ты работаешь и работа тебе приносит удовольствие, то ты вкладываешься в это дело ты развиваешься в этом деле ты масштабируешься ты растешь как личность обороты твои растут твоего бизнеса начинаешь зарабатывать больше всегда гораздо интереснее вкладываться в то дело которое тебе нравится которое тебе приносит моральное удовлетворение чем то дело которое из тебя высасывает все соки поэтому найдите пересмотрите свой бизнес свою работу может быть вам захочется поменять ее на что-то более интересное то, что будет приносить вам и больше денег и больше удовольствия это очень важно и то и другое ну и девятый принцип заставь деньги работать на себя я об этом говорю очень очень много и надеюсь что если вы смотрите мой канал уже давно то вы знаете о том что я сторонница того чтобы заставить свои деньги работать, я сторонница того, чтобы вы всегда имели второй, третий, четвертый, пятый вариант поддержки, чтобы вы имели пассивный источник дохода. Что, что бы ни случилось, у вас всегда были бы деньги, поэтому изучайте финансовую грамотность, изучайте принципы инвестиций. Изучайте стратегии инвестирования. Кстати говоря, для этого у меня есть очень хороший продукт. Это новый абсолютно продукт. Это запись инвест-конференции, которая прошла совсем недавно в Москве. Там больше 10 часов полезных видео с э, экспертами, которые предлагают для инвестиций различные варианты стратегии. Также после покупки этой конференции вы попадаете в закрытый инвест-чат, и там еще больше 15 вариантов стратегии. Таким образом, у вас есть полная картина, что конкретно делать, у вас есть сообщество единомышленников и у вас есть секретные специальные предложения от тех экспертов, от тех практиков, которые у нас выступали на конференции, которые более интересны, чем для всех остальных людей. Я вам очень рекомендую соблюдать все 9 принципов финансовой грамотности. Если у вас в жизни есть какие-то еще правила, свои личные секреты, обязательно делитесь ими в комментариях, ставьте этому видео лайк и до встречи в следующих видео. Буду вам очень рада. Всем счастливо и пока-пока.